Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу вам спасибо сказать всем, кто подписался, кто смотрит, кто просмотрит, делает, то лайкает. Благодаря вам, тот, который я хотел добиться своего этой жизни, я добился. И он у меня поднялся не только здесь. У нас в России и за рубежом. Все, которые здесь, программы и все видео идет, они все запатентованные мной. Да, еще раз говорю, и за рубежом то же самое запатентованы везде. Довольно популярны они у меня в данный момент в Одноклассников, в ВКонтактах и в Ютубе. Это меня очень радует. И я собираюсь делать какое-какое видео и поставить то же самое. А, ну, можете прислать фотографии или снимки своих сайтов видео, чтобы сделать вам пятилетию, сделать маленький подарок видео выложить э, ваши сайты например или ваши фотографии дру, не только друзей и родных как видите у меня много очень много видео есть для того чтобы я делаю как бы просмотры здесь мало просмотров там около двух миллионов просмотров идет здесь что-то непонятно почему youtube так тупит ну, хрен узнает бог с ним, ну, по крайней мере это. Ну, то же самое поздравляю тех, кто пишет мне всякие гадости. Ну, у меня есть фильтра, конечно. Я редко расставлю их. Вы просто-напросто, господа товарищи, очень жестко. И как-то мне, ну, как вам это сказать, мягко. Вы, короче, я смотрел ваши, кроме сладшей морковки и видео, которое ворованного, у вас ничего нету, поймите. Вы для меня, кроме сладкой морковки, вы ничего не жрали в этой жизни, и вы хотите что-то сделать или подняться, у вас ни хрена не получается просто-напросто. И вы просто хаете, мажоры вы хреновы, просто могу объяснить. Здесь очень много видео, которые я сделал своим пацанам, которые служили на войне первой и второй компании. Вот это видео, например. Вот. 15 февраля, день памяти. Вот я разоблачил фиаско. Тоже, блин, гляньте. Довольно хорошее видео, которое... Еще один мажор своровал слово. Это фиаско. Посмотрите, что это за фиаско. Я его разоблачил. Это да. Я многим людям помогаю это все делать, видео. Вот, на долгую память. Свой батальон, где я служил, кстати. Посмотрите. Может друзей своих увидите. Вот портреты. Вот опять мой второй ролик идет своих друзей. Вот город, который я сделал многие. Вот мои друзья здесь, которых половина нет. Вот комендатура, где я служил в городе Грозном, Ленинской комендатуре. Если много интересного хотите, вот про афганцев, вот ДНК, которые меня були в моем городе, сделали официально, просто-напросто. Но ничего хорошего нету, но я добиться еще этого не могу, конечно. Много я программ сам распаковал. Многие программы, они доверчиво сделали моим друзьям. Мои друзья добавили. Я его у них взял. Многие я дружу с со своими друзьями, многие-многие по миру и по России и многие мне делают спасибо это то, что я хотя бы программу распаковал, многие кому-то что-то доверяю, кому-то что-то объясняю делаю популярно это те, делаю на зло, которые пишут чайники, сами вы не буду материться чайники, в натуре чайники в натуре, кроме морковки вы Сырой, блядь, и не вареный, не жрали в этой жизни. И вы, по крайней мере, знаете, на кого хавку подняли, где я служил и как служил. Я же не говорю, что у меня болезнь, сердечная недостаточность. Я после инфаркта миокарда начал это все делать. Я этого даже близко не знал. Я после десятек суток комы, я проснулся, начал эту гадость делать в голове. Да, я, Ундеркинг, ну что я могу сделать? Я много не понимаю, но это у меня в голове идет. Многие хают, пускай хают, мне насрать на вас. Да, может что-то в этом интересно есть, много интересного. И много хорошего. Но мне хочется вам спасибо сказать. Очень красиво, хорошего слова, например, приятного. Да, много интересного это есть. Я же не говорю, что я, например, болен. То, что меня сейчас просто никто не спасет. Контузия у меня, да, очень жесткая. Да, я бывает не слышу, я делаю... Что там, уши мне болят, все стан... остальное. Две компании проскакал, 95-й и 2000 -й. Что теперь сделаешь? вы еще в сиську сосали, я уже по горам гонял. Что там, материться на меня. Ну что теперь сделаешь? Ну, сердце у меня, ну, больное, ну что теперь сделаешь? На голову это, да, сердце больное. Я же никому не кричу, что у меня сердце больное, я просто рассказываю... Что, чтоб так не болеть никогда ничем, чтобы не было это такого чтобы никто не болел ну и ничего страшного нету подумаешь придет время, пересадку сердца сделает и все нормально, я дальше надеюсь буду жить от этого никто не застрахован ну еще раз говорю, дорогие друзья большое спасибо вам мне приятно просто набло, напросто с вами работать и теперь я знаю, что я Будет продвигаться И всегда он будет продвигаться Пока у меня в груди И в мозгах и кровь И сердце бьется И мозг мой работает Как работает сейчас не как раньше Перевода, земля, валяйся, блин Ну, оно и сейчас есть Но не до такой степени Еще раз вам спасибо Всем до свидания Удачи, делайте задавайте вопросы, будем продолжение видео, любое, любое видео делать, которое ему понравится, мы найдем какой то возможность, мы все равно изменим эту жизнь, все равно слепим что-то, да, вот мультики начал делать, еще раз хотел сказать, и тут я вот, нигде видео нет, и впервые в ютубе разбил миф, защищенный жесткий диск, по крайней мере его нигде нет, спасибо, до свидания, удачи вам.